Духа в Киеве вынуждает Ворон доедать голубей Вот такой у нас тут капец творится Алекс, Гюстасу. Оперативная информация из штаба. В супермаркете появились куриные яйца. Во избежание голода и тотального мора среди сотрудников агентуры. Первое – срочно выдвинуться в оперативное расположение супермаркета и закупить необходимое количество продовольствия для агентов сетей. Второе – осуществить скрытую и оперативную съемку обстановки в сети супермаркетов. Третье, все факты нехватки еды, тщательно задокументировать и передать в Центр. Четвертое в случае раскрытия, как агента принять цианистый калий не отходя от кассы. Пятое, в случае успешного выполнения задания, купить что-то горячительное и уйти в глубокий карантин с маской. Твою мать, мука в мешках. Это все хлеб, признаки голода на лицо, капец. Суки, не дождетесь.